Добрый день! У нас в студии Леон Мазин. Мы продолжаем говорить о вопросах, важных как для мессианских верующих, так, наверное, и для верующих христиан. Мы говорили в прошлой встрече немало о отношении Израиля и мессианского движения, веры в и Шо. А как дела обстоят за границей, в Галуте? Вот, в принципе, для евреев там нужно ли вообще мессианское движение или для жителей тех стран? Вопрос, вопросом на вопрос. Вы заходите в супермаркет в наши времена есть супермаркеты. Раньше это были маленькие лавочки, в которых было три вида товаров и этого было достаточно. Сейчас ты заходишь в супермаркет и у тебя глаза разбегаются, ты не знаешь, что взять. Но это требование нашего поколения. Я хочу сказать, что все, что существует, все су существует, оно имеет место быть, но все, что существует, в какой-то момент даст отчет перед Богом. И, как написано в Писаниях Павла, что пройдет как бы через огонь. Мессианское движение в диаспоре. И если в диаспоре есть евреи, то к этим евреям по-прежнему обращено Слово Божие. И Слово Божие повелевает им сегодня, как когда-то Павел сказал, тогда сегодня, оно сегодня также повелевает им, чтобы они оценили свою жизнь, и кто находит себя греховным, немедленно покаяться. В формате современной реальности, когда мы не можем прийти в Иерусалимский храм и заколоть барана, предварительно возложив на него руки и исповедовав свои грехи, мы должны понимать, что что-то должно быть другое. Курица, зарезанная в емкий пур, размахиваемая над головою. Я думаю, не значительная замена, то есть это не то. Слова, они всегда слова. Нужно действие. Поэтому в писаниях сказано «Жертвоприношений ты не захотел, тело уготовал мне». И писание многократно Разными путями, особенно, конечно, красочно Захария 12 глава про это говорит, или Исаия 53 глава говорит, или тот псалом, который я только что процитировал, или вся система жертвоприношений, начатая с Ицхака не с барана какого-то, а с ицхака, указывает на то, что будет когда-то принесена серьезная жертва, за то, чтобы ввести людей в состояние нового, нового завета, когда не нужно постоянно очищаться от жертв, но единократной жертвой очиститься, совершенно приходя к Богу, знать, что Он воспринимает тебя. Это нужда есть в первую очередь у еврейского народа, Который вне Бога как бы полусуществует. Ну, разумеется, и у нее эта нужда, соответственно, также есть, но мессианские общины в данном случае должны послужить проводником или более легким мостом, где еврейская традиция подчеркнута, выражена, и еврею даже бывшему в атеизме, но имеющими какие-то еврейские вкусы, может было бы легче. Хотя данные говорят, что на сегодняшний день больше евреев находятся в христианских церквях, чем в мессианских общинах по всему лицу земли. Все же много общины мессианские по всему лицу, видные статистики растут. Их число умножается по всему миру, в бывшем СНГ, в Германии, в Польше, в европейских странах, в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах, в Канаде. Число это постоянно растет, если оно растет, значит этому есть нужда, оно не может расти на пустом месте просто вот по чьей-то глупой инициативе. И ну, как бы я, как руководитель мессианской Изра... общины в Израиле, имею связь со многими мессианскими руководителями, есть движение, даже несмотря на ковиды, на локдауны, когда нельзя было приходить, это то, число даже увеличилось мессианских общин. Ну, вот, ну а вот за счет кого оно увеличивается? Недавно были споры в интернете. Okay. Вот христиане из своих церквей бросают, уходят в мессианские общины, или же все-таки из евреев, которые приходят вот суд. Окей, okay. я скажу так. И то и другое. Разумеется, есть определенная группа христиан, не евреев, которым нравится все еврейское. Они приходят и за границей в диаспоре нету нету чем запретить это и не нужно. Во времена до того, как Иишуа пришел, мы читаем, что в диаспоре были синагоги и была масса празелитов которых тянула к еврейским э, праздникам, откровению о Господе Боге. И сегодня это таким же образом проявляется И важно понять, что если мы возьмем число этих христиан, которые из каких-то поместных церквей вышли и стали частью мессианской общины, это мизерные проценты, тут нечего даже бояться или переживать. Но слава богу, что мессианские общины в первую очередь, ну по крайней мере так должны быть, открыты для, для евреев. И мы знаем, что, допустим, в сегодняшнем законе Израиля евреем является тот, кого мать является еврейкой. Такого не было раньше. Было достаточно, что отец еврей. А если мы смотрим о так называемом гиюре, uh -huh. то в древние дни, э, я уверен, что там не было такой же э, принудительно нудной, процедуры, которая стягивалась от полугода до, до двух лет, пока человека меняли направление, то есть те же прозилиты. все. Если человек горел Израилем, становился Израилем, ну, кстати, это ободряет, возможно, чтобы в еврейских общ... в мессианских еврейских общинах за рубежом, в диаспоре, в Израиле это и так актуально, э люди, которые прилиплись к этим общинам, ну, соблюдали какие-то элементарные еврейские вещи, которые Господь Бог заповедал нашему народу, типа кашрута, типа каких-то праздников, каких-то э дней очищения или еще чего-то, ну, элементарные вещи. А до какой степени? До, степени, э, до той степени, где твоя совесть с этим соглашается. Потому что ну, по большей мере не евреи вообще к этому не, не принуждались. И Новый Завет в Деяниях в 15 главе говорит, по, по мере вашего, вы того, вот вам только 4-5 каких-то вещей. Но все-таки я думаю, если тебя уже так влечет в еврейскую... Общину, типа, если ты так влечет в еврейскую страну, то будь как природный житель, то есть не, не выделывайся и начинают начинай думаю, разговаривать про всякие свободы, а мы свободны. Если свободен, все, будь там, где ты есть. Короче говоря, возвращаясь к вашему вопросу, мне да, кажется, что есть место быть мессианским общинам. Они должны быть в первую очередь открытыми дверями для евреев. И это должно быть что-то без навязывания, я вообще человек, не любящий навязывания и любая интеллектуальная инсп... экспансия, я не при... ну, вот чисто по-человечески не люблю этих вещей, но, подобно как ты заходишь в супермаркет и тебе предлагают разные продукты, и часто да, у нас, допустим, в Йомеха по четвергам, во многих супермаркетах дают попробовать что-то, и ты попробовал, не, это мне не нравится. Попробуй, oh, это ничего, это я возьму. Так и здесь мы должны быть открыты. Я думаю, мы живем в такую формацию человечества, когда без навязывания мы можем предлагать вещи. И кто открыт или кого избрал Господь, будет с нами. Спасибо.